Это конец. Это настоящий конец. Мы собрали очень мало просмотров по игре. Мы собрали очень мало лайков. И поэтому это конец. Это последняя серия, которую я могу вам предложить. У меня появился транспорт. У меня появилось новое оружие. Но это конец. Потому что... Мы набрали очень мало лайков очень мало просмотров а еще конец потому что я нашел громаднейшего робота который преследует меня которого я должен убить это эпическая битва которая будет проходить я не знаю какое время но он меня дрет по полной программе. Мне нужно как-то его отвлечь. И единственным способом для меня его отвлечь это... Нет. Давай бежать отсюда. Нужно как-то его отвлечь. Иначе он нас будет здесь терроризировать. Иначе он нас просто убьет. Там еще кто-то появился. Мне надо валить отсюда. Единственное место, в котором я могу спрятаться, это церковь. Мне надо его как-то убить, а я не знаю как. Будем поступать, как можем. Что? Он здесь пробивает меня. У меня есть кто-нибудь еще, кроме этого оружия? мое оружие куда-то делось, ничего не осталось. Автомат. Доделся мой автомат еще один. Я никуда его не убирал, но у меня пропал автомат. Может быть, стоит поменять патроны? Никаких патронов нету. У меня не осталось ни одного патрона. Что же делать? Как же мне его убить? Можно ли здесь скрафтить патроны для этого автомата? Так, у меня есть патроны для дробовика, но почему-то я не вижу свой дробовик. Мне страшно, мне очень страшно. Что, он прям сюда зашел? Он, наверное, чувствует, что у меня нет нету патронов. Как же, как же страшно, да? Взять, потому что у меня есть на него патроны какие-то патроны мы будем его убивать по одной патрону по одному патрону вы шутите Все, это полный полный кирдык еще один появился может быть, я как-то отвлеку его, чтобы он ушел отсюда. Нет, еще четыре патрона. Это хорошо. Это очень хорошо. Два. Мне надо его как-то убить. Я не наношу, не наношу ему урон. Надо отгонять его. Что ты кинул -то, а? куда ты кинул-то куда ты кинул дымовуху надо как-то его отвлечь пока он У меня нет аптечек там страшно нет ничего совсем буквально и нет патронов как же как же тебе ты здесь стоишь лги палки ну что что же делать с тобой, а? Он не уходит. Я могу обойти, но... Что мне делать без патронов? Сейчас где-то фармить патроны, это себе на хвост получить Рессен А-616. Властелин Маскера против меня. Мне надо крафтить патроны. Мне нужно срочно найти какие-нибудь патроны, ибо давайте пойдем в это здание. Потому что у меня больше нет выхода никакого. Мне нужно найти патроны. Полезный ресурс. Ну вот аптечки могут пригодиться. Давайте сразу поставим аптечки в инвентарь поместим течку и пополним здоровье потому что у меня со здоровьем тоже все плохо ну четверку у меня жмет непонятно что давай дальше смотреть что здесь в этом доме интересного мне надо хоть как... какие-то патроны найти дозу адреналина перверк ну ничего такого интересного в этом доме нету дальше дальше только дальше только дальше нам придется лутать еще что-то рядом Сам возвращаться назад здесь ничего нет давайте вот ближайший домик который рядом страшно мне очень страшно Блин, он бежит за мной закрывать дверь тоже ничего нету. Как же так? Хоть бы каких-нибудь патронов... Да... Этигнальная пушка. Как же так? Давайте посмотрим, что у нас есть рядом. Я думаю, что на фермерском двору могут быть патроны. Нам нужно отправиться туда. Пеца 180 градусов назад. Это вот в эту сторону. Там только что не было. Да, я нашел оружие, все предметы Получается Здесь Здесь я не лутался Ничего нету Я лутался Блин, он а он горит есть что-то? Там горит как раз таки в этом доме мне нужно что-то искать. Да, в этом доме мне надо что-то поискать. Я выхожу отсюда. Это здоровья не хочет. Я считаю, что сейчас пока задание еще рано делать. Рядом ничего нету. Давайте дальше спустимся. Мы прибыли. Прибыли к тому месту назначения. Нам нужно двигаться сюда, но... Вы видели, что нас ждет... Выше. Это выше надо как-то уничтожить. Кстати, у меня появился транспорт. Я теперь могу... Ездить на велосипеде. Ну, поскольку это последняя серия Если, конечно же наконец не поставите мне кучу лайков так мне нужно быть на готове чтобы его как-то отвлечь и кидать лучше на по этому полю я думаю он еще здесь же нет он ушел давайте быстренько тогда бежим вперед потому что я вижу там дома дома значит это лут А, есть я вижу еще один домик О, я не могу здесь пройти я просто двигаюсь к домам потому что у меня мало патронов у меня мало всего мне нужен нужен лут эти дома тоже горят я бы один домик с патронами все горит и все горит давайте посмотрим что наверху ничего здесь нету никакого лута оружие которое сейчас нам не нужно Может в этой комнатке хоть что-то есть? О, ничего нету. Продолжим изучать местность. У нас еще вот одна комнатка есть. Возможно, что-то есть. Ну, как так? Ну ничего нету. Никакого лута. Обидно, очень обидно. Так. так, мне нужно найти какую-то пирамиду, давайте посмотрим, в принципе, да, мы можем двинуться сразу сюда, давайте двигаться вперед, может быть мы найдем ресурсы на, на Ресана все же, попытаемся замочить его в этом видео, я уже вижу отметку, какое-то оружие взять, давайте понизу, а еще я не, не был в этой башне. Двигаюсь в точке. В надежде хоть найти какой-нибудь лут. Чтобы побороться с этим Рессоном. Что-то есть. Ну, конечно же, а как же без них-то? О, патроны, патроны, патроны <пит> чтоб тебя чтоб тебя еще один у меня патронов нету, надо лутаться Один патрон. Вы серьезно? Да ладно. Давайте заходить в дом, ибо мне конец. Так, это моя. мое убежище. Есть мало что я найду. Кроме своего чего-то. А как же мне его убить-то? Без патронов-то, елки палки Но что происходит-то, что, что вообще сегодня про... происходит? Я в наглую лутаюсь перед роботами. Хоть что-нибудь дайте. Хоть что-нибудь. Хоть какие-нибудь патроны. Я надеюсь, что хоть какие-нибудь патроны не дали где эта зараза теперь? Было очень смешно и страшно. Потому что я не мог найти никаких патронов. Кто? Где? Куда? Может появиться. Не робот, тоже мне стрелял. Ух, это закончилось. Здесь больше ничего нету, давайте искать в другом месте. Мы еще не посмотрели, что в доме, и нам нужно найти какую-то пирамиду прежде всего я бы хотел посмотреть что мне же надо как-то побить этого большого робота очень непросто здесь я чуть не пропустил давайте посмотрим что у нас получилось по оружию 100 а нормально мало. ну что пойдем бить большого робота 100 патронов у нас как бы есть но я боюсь что этого не хватит давайте посмотрим где он находится в каком месте их здесь два их здесь два или я предлагаю прогуляться еще на Побочное поручение это путь богов. Как вы считаете? Давайте попробуем все же еще его побить. Куда-то вот сюда нужно идти. Навигация. У меня показывает, что где-то здесь они, в этой стороне, их двое. Это очень плохо. Да, вот он я уже вижу одного Но с такого расстояния мы еще не сделаем или придется нам а, пробегать мимо них а сделать это как на да. Просто так не получится. Вот и наш Крессон. Здесь два робота. Так, у меня была где-то мина. Нужно ее находить. М -м -м, что же делать? Как же тебя поймать-то? И тут.. блин было бы был бы он один еще ладно воя это слишком как бы их вместе чтобы они по по воевали делать это было больно нет, нет не, надо здесь стоны патронов приходить и валить их без них, сюда вообще соваться нечего это нужно патронов 500, наверное, 600 и... потому что, ибо я потратил сейчас 100 патронов и вообще полностью впустую Вс, все, все, все, все, все. Это кранты, С трех сторон, с трех сторон. Давайте. Беги, беги, беги скорее. У меня есть что-нибудь? Да я же нажимаю на тебя. Ничего нету. Давай быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Опять здесь ничего нет. А как так? Вы издеваетесь надо мной реально. Нереально издеваются надо мной. Мне хотят, чтобы я здесь погиб. В этих домах я был, нам нужно двигаться к... к сигналу Пока он меня не видит Он следит за мной Давайте кинем кашечку куда-нибудь, туда Почему ты не показываешь, сколько у тебя патронов сразу, а? Так. Это нокдаун Оживел с помощью адреналина. Давай куда-нибудь вот сюда. Ладно, то он Их двое там еще. Минус один. Патроны, патроны. А, здесь все есть. А птички, а птички сейчас мне очень нужны. Где они? аптечки почему не сделали медицину отдельно елки палки приходится постоянно искать эти аптечки не реагируют на на я думал раньше что они будут э, реагировать как-то реагировать будут на шашки но они на шашки даже не реагируют это конец опять у меня здесь ничего нету я же здесь был хотя я плохо полутался там были две аптечки И опять <laughs> ситуация хелп. Uh, одного ми мы минуснули, а один uh, прям рядом опять сидит. Uh... Есть какие-то патроны. Может быть, это хотя бы от пистолета, да. Хотя бы от пистолета. Они вылетят. Нападла. Не довел. Ой-ой! Еще откуда-то... Откуда-то еще. Прилетело мне. Не дают мне Они спокойно жить. Вообще никак не дают спокойно жить. Всё. Я только вышел полутаться и Что за нам Бедя аптечку искать. помещать ее в ячейку, вот это немного, конечно... О. А, это ко мне никак не относится, да? Но наш робот получает еще один уровень. Давайте пробежимся вот к этому, потому что я его не лутал. бедный пистолет, он уже как э, не знаю что меня спасает несколько тысяч раз уже спас меня так, смотрим да, здесь нам придется обойти после того как мы пойдем я уже вижу этот холм я двигаюсь туда у меня 25 патронов всего вообще я не знаю куда бы мой еще один автомат делся видимо я случайно вне кадра его как-то перекрафтил на ресурсы это очень плохо, потому что тот автомат на тот автомат у меня патроны есть. Так, заберите спрятанные предметы для первой необходимости. Блин, мне они не, не очень нужны, конечно же. Ой, яй яй яй яй яй яй Как всегда, как всегда Что? Как всегда Не из одного Из одного чувака придется лутать их на месте наконец-то вы выиграл давай посмотрим что здесь и посмотрим зачем мы вообще сюда пришли ого сколько всего стоило, стоило того забрали все предметы которые нам дали стоило путешествие сюда мы набрали патронов немного но это очень мало очень мало для босса это мало 50 патронов я желаю вам приятного вечера, приятного дня, кто смотрит меня днем. Огромная благодарность всем, кто подписался на мой канал и поставил уведомления. Всем спасибо, что вы поддерживаете именно меня, потому что это дело непростое быть э, в 2021 году э, новым каналом. Я думаю, что вам прохождение Данной серии понравилось. У микрофона был Вадим Картавы, Вы были на канале Кортовой. Выигры на ПК.